Они говорят, ну, как-нибудь поменяйтесь. Седали, проверил. Поршунки. Поршунки к бою готовы. Пошел. Первый. Пошел. Ты че ебай в рот, а? Сережа, блядь. Блять, что нету? блядь. такое если не умеешь. Собрался на рыбалку, блядь. Гопил удочки, блядь, Насти, блядь, приманки, блядь. Сука, со мной никто не поехал. Даже приправу взял. Блядь. Никто не едет со мной на рыбалку. Суки. Что сделать, да? Что делать, Что меня. сломалось, даже не знаешь, да?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 его на берег, чтобы он воду не упал Славик Рыбу-то поймал. Поймал. поймал? Много? Не, садов а, -а, а, ну ладно Что, будешь еще рыбачить?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 Скотч, ну лак, ладно, это понятно. Кусок, пров... кусок проволоки, венелики, метр, отвертка, плоскоррупции. А тут что интересно мне? А, ну там ясно. Вот так вот <смех> ребенок собрался на природу выехать. Ч там, пацаны? Чисто случайно. Страховка, наверное, расширена у него. Приуныл. Хохол. Он хохол! А? Хохол, рассказывай анекдот! Говори. Чё, вы Вставай, Говори. А. а ты покажи, бля. Короче, хохол с русским в поезде едут. А? И... Ну, говорит, давай в карты поиграем. Говорит, давай, искали-искали, что-то карт нет. Чем играть будем? Ну, говорит, у кого что есть, то и будем играть. Ну, хохол шмат сало достает. Русский там краюху хлеба черного, короче. Хохол так ломать отрезает, сало кидает, дама червей. Русский так краюшку хлеба отрезает, кидает. Шесть козырь, короче. Добрал, короче, сало жрет, сидит, хохол у него смотрит, Да ты елки, ну как же елки, сало. Думал, думал, короче, такой шмат большой отрезает, кидает. Пуск, козы! Русский смотрел, смотрел. Беру! Мы тонем, вот посмотрите, сейчас подойдите к 37-му домов. Так у нас не подойдешь к подъезду. Да я подойду. Почему я и подойду. должны ходить под балконами? Да я подойду сейчас. Да мы уже год ходим. Да я подойду. Вот хорошо, если вы подойдете. Да я подойду. Вот вы не подошли. Да я подойду сейчас. Мужики!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 еще глупее. Покажи мне глупую Марту. Вот, это глупая Марта. Покажи мне глупую Марту. Где глупая Марта? Вот. Всем привет. Приезжаю домой, смотрю на свою шестерку, а она тонированная стоит. Я не могу понять, как так, в хлам! она выгорела вся до тла внутри, полностью выгорела. А все из-за чего? Не поджог, не коротнула, ни еще какая-нибудь? А все банально, вот из-за этой бутылки, которая лежала на переднем сиденье. А вот прицеп, да? Машина, блядь. Которая стоит безумных денег, нахуй, ебать. Фоматик хуятик, блядь. Летчиком посвящается. Ваня примеряет гидрокостюм ну, у нас, короче тревога. Ну, смысл чего поверить все гидрокостюмы. А что у тебя слабки? Ну, Чисто. Че ты лапы то блядь? Подожди, я еще не застегнулся. Давай, давай, давай. Вот так вот. Вот так, да? И, и вот так, а. Ты кнопку, блядь, не нажми, а то, где же сейчас Какую кнопку? Он еще отдывается? Я хуй, ну вот давай шнурок на Да, не надо держать, короче. Это ведь... Ну, ноки! Он точно не по размерности. Ой, блядь! Ч это ща своими ногами? Как слабо. Слушай, а в нем жарко. Тону, блин. А это че? Передатчик какой-то. Это На фонарик, наверное.